Мототек представляет квадроцикл Башан BS 250 s Данная модель комплектуется в трех комплектациях То есть есть комплектация на штампованных дисках на универсальной резине Также в базовой комплектации не будет вот этой оптики Ну и не будет защиты рук и всего остального Дальше есть комплектация на вот таких уже дисках С защитой рук Которая будет вот сюда на руль устанавливаться Вот И уже будет Вот такая оптика Дополнительная Она вообще считается И самая максимальная комплектация В которой будут фары Литые диски Вот такая резина Защита рук И будет установлена лебёвка Модель комплектуется с одним двигателем, то есть мотор 250 кубических сантиметров. Двигатель фирмы CFMOTO. В моторе порядка 21 лошадиной силы. И что очень интересно и важно, то что мотор установлен на, на отдельном подрамнике. И этот подрамник крепится непосредственно к основной раме через подушки. Сама вот с этой стороны есть подушка. Коробка передач вариаторная, есть повышенная передача, пониженная, нейтральная и задняя, квадроцикл заднеприводный, привод. Задние колеса приводятся через кардан, то есть установлен редуктор и будет кардан уже выходить. Кардан находится в защите, то есть это цельная рама. Сразу же сзади установлен масляный амортизатор центральный. Также есть дисковый тормоз на всей задней оси. И будет в этой комплектации установлен фаркоп. То есть фаркоп устанавливается в самой максимальной комплектации, то есть в фуле. Подвеска очень классная. Квадроцикл мягенький. Спереди подвеска немного сложнее, чем во всех остальных квадроциклах. Установлен один А-образный рычаг. Также уже стойка будет крепиться к поворотному кулаку. И будут опорные подшипники. Уже. Стойка тоже масляная. Она без регулировок. Но также передняя часть очень мягкая. То есть квадроцикл максимально комфортный по своей подвеске. Установлено также еще жидкостное охлаждение. Вот радиатор с кулером. С другой стороны установлен расширительный бачок. Спереди и сзади установлены грузовые багажники. Сзади установлен э, специальная платформа под кофры. И также есть ручки для заднего пассажира. Э, квадроцикл двухместный. То есть будет удобно вдвоем и достаточно комфортно. Здесь много места остается. Ну и понятно, вот будет здесь держаться пассажир. То есть есть место для ног. Э, высокая посадка, то есть руль находится повыше так то есть ну для максимального комфорта опять же приборная панель довольно-таки простая электронный спидометр указатель нейтральной передачи указатель задней передачи и также сам пробег суточный общий есть вот такая, такой предохранитель для включения задней передачи. То есть задняя передача включается через поворачивание вот этого рычага. То есть по-другому ее никак не включить. Работает квадрик. Так. Тормоза. здесь комби брейк то есть тормозить только ногой педаль находится справа тормозят все четыре колеса на руле установлен просто механический трассовой ручник по поводу оптики в этой комплектации будут работать и фары которые находятся в бампере в переднем это будет ближний свет и дальний свет будет непосредственно в центральной фаре. То есть это очень удобно, она поворотная. Также есть и повороты, и аварийка. На головке цилиндра есть дополнительные регулировки для клапанов, то есть можно, не снимая пластик, не снимая двигатель, можно легко отрегулировать эти клапана. За счет того, что установлены опорные подшипники, руль вращается очень легко, то есть может исправиться и ребенок, и взрослый без проблем. Ну и по, по своему управлению квадрик очень удобный, достаточная поворотливость у него. как включается задняя передача вот сейчас включена нейтральная проворачивать нужно вот этот рычажок и вы его держите и включаете заднюю